Приветствую вас, друзья! С вами проект «Мой формат». Я Алиса. Я Андрей. И сегодня мы отправимся в очередное увлекательное путешествие, чтобы рассказать вам о последних днях Великой Отечественной войны. Она, как известно, закончилась в Берлине. Да, но парад победы проходил в Москве. Значит, мы посетим оба города. Поехали с нами! Сейчас это жилой район Берлина. Красивый и светлый. Но во время войны это было страшное место. Здесь находился бункер руководителя нацистской Германии, Адольфа Гитлера. Лишь тент нам говорит об этом. На месте, где находился бункер, жители этого района паркуют свои автомобили. Весной 1945 года фюрер уже чувствовал поражение. 25 марта в своем бункере он отчитывал генералов. Дело в том, что накануне советские войска отбили немецкий контур-удар под кустерном. Этот город находился всего в 100 километрах от Берлина. Гитлер понимал, что проигрывает войну. 30 апреля он покончил жизнь самоубийством. Фашистские войска выстроили оборону вдоль западных берегов рек Одер и Нейсен. Самым защищенным местом были Зиэловские высоты. Немецкое командование построило огромном количестве бетонные вот такие ступени, оборонительные сооружения, считая, что Зьеловские высоты Советская армия никогда взять не сможет. На высотах стоит артиллерия, которая, собственно, простреливает всю окружающую равнину, и по идее именно вот этот оборонный комплекс не должен дать советским войскам пройти в Берлину. 16 апреля Первый Белорусский фронт начал наступление. Командовал им маршал Жутер. Позиция в бомбили 25 минут. Но нацисты отчаянно сопротивлялись. Огромные потери советских войск. Мы даже не знаем, сколько человек там погибло. По разным подсчетам от 15 тысяч человек и больше. Представьте себе, только из-за одной горы это страшные жертвы. Параллельно первый украинский фронт под командованием маршала Конева форсировал реку Нейси и захватил плацдан врага на левом берегу. В первые часы операции инженерные войска соорудили более до 30 переправ. Через них наши войска форсировали по воде. Противник решил сбросить советских солдат в реку, но не тут-то было. К концу дня войска первого Украинского фронта прорвали главную полосу обороны. К сожалению, 16 апреля войска маршала Жукова так и не смогли занять Зеловские высоты. И всей военной истории Жукова это самый спорный, самый такой тяжелый для него момент. Но Зеловские высоты были взяты ценой неимоверных жертв. Путь на Берлин был открыт. Зеловские высоты тут же используются для того, чтобы стрелять по Берлину. Советская артиллерия теперь может прямой наводкой бить в центр Берлина. Вокруг города построили три оборонительных кольца. К апрелю 1945-го фашисты стянули к своему логову более миллиона солдат, полторы тысячи танков и три тысячи самолетов. Небо над Берлином охраняли три ленитные башни. Это была настоящая крепость. Здесь стояли пушки и прожектора. Насысты контролировали небо над Берлином. Помимо гарнизона солдат, в каждом сооружении было все, что необходимо для долгой обороны – от электростанции до складок, боеприпасов и продовольствия. В сторону наших вольт смотрело более 10 тысяч минометов и орудий. Враг не хотел сдаваться. И руководство, и политическое, и военное, всячески пыталась, естественно, восполнить те людские потери, которые они понесли за годы войны, за счет мирного населения, в том числе путем организации различного рода полуармейских воинских соединений. Кому-то, кто мог ходить на двух ногах и, грубо говоря, имел две руки, и дать хоть что-то, что стреляет, или может сделать хотя бы один выстрел, да, это была их задача, это было их целью. Уже в начале апреля Красная Армия вплотную подошла к столице Германии. Наши войска по численности солдат и техники двое и больше превосходили противника. Брать Берлин должны были свыше двух миллионов человек и около шести тысяч танков. Советские войска должны были разгромить врага и захватить Берлин в короткие сроки или англичане и американцы захватили бы город первым. Но победа должна была принадлежать только советскому народу. 19 апреля началось наступление на Берлин. День нашей части преодолевали по 30 километров. Армии, защищающие столицу Германии, были разбиты за несколько дней. 25 апреля Берлин был окружен советскими войсками. 8 дней на улицах Берлина шли бои. Наши солдаты завоевывали дом за домом. Сражение не останавливалось даже ночью. Война вошла в дом каждого берлинца. Нацисты превратили город в крепость, а мирных жителей делали заложников. Семьи берлинцев сдавались наступающим войскам. Но заполненный белый флаг можно было получить от нацистов пулю в спину. Потому что доктор Гебельцев объявил, что мы превратим Берлин в могилу для наступающих войск, и поэтому ни один немец не сдастся. Белые флаги, флаги предателей, эсэсовцы строчат в спину немецким людям, немецким детям. Советские солдаты бросаются спасать немецких детей. Улицы простреливали, и нашим солдатам приходилось пробираться через дома. Бреши в стенах пробивали танками. Советская армия берет кольцо за кольцом, и немцы отступают кольцо за кольцом. Последнее кольцо, самое неприступное, это правительственный квартал, еще и каналы. Но Советская армия прорывается в центр, и отступающие немецкие войска э, забиваются в этот рестак. Рейхстаг – это здание немецкого парламента. Именно его считали главным символом гитлеровской Германии. Йосиф Сталин приказал выгрузить на Рейхстаг нами победы. На захват Рейхстага советское командование направляет остатки девяти дивизий. Артиллерия бьет по зданию в упор. После артподготовки советские солдаты пытаются приблизиться к Рейхстагу. Здание обороняют отчаянные фанатики нацистов. Они пресекают любые попытки штурма. Только с третьим штурмом советские войска вообще ворвались в здание, этаж за этажом, лестница за лестницей, комнаты за комнатами. Долго и очень тяжело захватывают это здание. 1 мая 1945 года приказ был выполнен. На крыше зданий был поставлен штурмовой флаг 150 й стрелковой дивизии. Он стал знаменем победы. Но флаг исчезает, потому что немцы сбрасывают наших с крыши. Крыша четыре раза переходила из рук Но бои возле здания продолжались весь день. Лишь ночью гарнизон Рейхстага капитулировал. Уже к 2 мая окончательно взято здание, но 1 мая уже доложено, что красное знамя над Рейхстагом. Тем самым завершена операция «Штурм Берлина». И тем самым как бы завершена и вся эта большая берлинская наступательная операция. Берлинская операция длилась 23 дня. О ее продолжении мы расскажем в следующей программе. С вами был проект ⁇ Мой формат ⁇ Пока!